Всем привет, с вами Андрей Никифоров, я врач-диетолог и это рубрика Диетолог в холодильнике. И сегодня мы разбираем очень важный вопрос, как снизить вес после 40. Потому что так случилось, что многие считают совершенно нормальным, да, что вес после 40 набирается и нужно с этим как бы смириться, по-другому и не бывает, хотя нет, бывает. Да, климатерический период, постклиматерический период Это не есть да, вот Та точка, где все Теперь про стройность нужно забыть И никогда не вспоминать Нет, можно быть стройной абсолютно в любом возрасте И вот эти девушки доказывают это Они снизили вес Несмотря на гормональные изменения И соответственно да, Любые другие возрастные особенности Как у них это получилось? Здесь нужно разобраться да, вот Именно в том что происходит у нас в теле и в голове? Ну, во-первых, да, то, что мы начали с головы, можно и нужно следить за своим весом после 40, и это не есть какие-то да, титанические труды, это реально сделать это очень просто, на самом деле. Если понимать, почему происходит набор. А здесь уже физиология, здесь уже действительно гормоны. Женские гормоны, да, снижаются, да, вот этот климатический период, он меняет физиологию. И то, что нам прощалось раньше, больше не прощается. Что я имею в виду? Вот до 40 лет да, мы сидим, у нас есть завтрак, обед, и где-то есть перекусики, да, где-то что-то вкусненькое поели. да, Бывает. И это не влияет на вес. Но случаются гормональные изменения, и уже совсем немножко по-другому. да, Как-то вот глюкоз, как-то жиры по-другому откладываются. И вот то, что раньше прощалось, да, вот эти перекусики, сейчас, к сожалению, нет. Но физическая активность всегда бывает снижается. Поэтому нужно более внимательно следить за своим рационом. Вот что нужно сделать в первую очередь. Более внимательно следить за своим рационом. Второе – это способ снижения веса. К сожалению, многие, да, наверное, большинство, когда замечают прибавку веса, начинают смотреть в сторону, ну, таких вот овощных диет, да, фруктовых диет. Говорят, я перехожу на легкую пищу. Да, я вот консультирую, говорю, вот как вы снижали вес? Они говорят, ну, вот, знаешь, увидела, что у меня там… Плюс да, 2-3 килограмма на весах, ну и вот выбрала диету. Стала да, как-то вот а, больше на овощи налегать. Более легкая пища. Но здесь очень важно понимать, а что у нас с гормонами. Ведь жиры, жиры, они определяют женское здоровье в контексте гормонов. А у нас ведь и так, да, вот в период, да, вот в климатический период дисбаланс гормонов происходит. И если мы из рациона убрали жиры, да, вот убрали сливочное масло, да, например, убрали сметанку, мы, соответственно, что сделали? Мы еще больше внесли дисбаланс в гормональный фон. И в таком варианте можно набирать вес даже на зеленую, да. Вот говорят, ем, вот Андрей, вот не поверишь, ем только петрушку, а набираю вес. А я верю, потому что когда эти гормональные да, сбой происходят, то действительно у нас а, могут быть набор веса, да, соответственно, даже от овощей. Но что нужно сделать? Сбалансировать свой рацион прежде всего по жирам. Почему? Жиры – это основа, основа женского здоровья. Да, все эти эстрогены, все-все-все, там у нас в основе как раз-таки хальтириновое кольцо. То есть то, что есть в насыщенных жирах. А то все только, -только орехи, да, только масло там нерфинированное. Нам нужны в том числе и жиры. И вот если это сделать, да, чуть внимательно к своему рациону, да, чуть больше, может быть, активности, это важно. И самое главное, это баланс питания. Вот тогда-то и будет снижение веса и после 40, и после 50, и после 60 лет. Это все реально и возможно. Если хочешь, чтобы я тебе там помогал, то там внизу есть ссылка, кликни туда, познакомимся поближе, расскажу, какие есть варианты, как мы можем вес снижать вместе. Ну а сейчас прошу написать тебе в комментариях ниже, какой у тебя опыт. В плане веса после 40. И, соответственно, если ты снижаешь вес со мной, расскажи, да, сколько ты сбросила. Поделись, похвастайся своим результатом. Если мы еще не знакомы, то как у тебя сейчас да, идет ли набор, или, может быть, получилось вес стабилизировать. Что у тебя с весом в ситуации да, вот после 40? Ну и обязательно поставь лайк. Поделись этим видео с друзьями. Себе сохрани, да, чтобы знать про те ну, первые шаги в веса, которые дадут тебе результат, а может быть, помогут как-то стабилизировать эту ситуацию, которая сейчас. С тобой был Андрей Никифоров, врач-диетолог, диетолог в холодильнике. И мы обязательно еще увидимся. Если тебе интересно, как снижать вес пользу для здоровья, обязательно там в комментариях напиши об этом. Пока!